Невозможно в рамках короткого видео объять необъятное и рассказать о человеке, которого даже либеральная Википедия называет революционером политическим, государственным, военным, партийным деятелем, руководившим нашей страной на протяжении более 20 лет. К тому же правление Сталина пришлось на тяжелейший период, когда речь шла о самом существовании нашего государства. Этот человек воспитал себя сам, развил в себе фантастическую память. Он был способен усваивать колоссальное количество информации и умел работать продуктивно по 15 часов в сутки. Всю жизнь упорно занимался самообразованием и обладал колоссальным кругозором. Он мог ставить перед страной сверхзадачи, никогда не паниковал перед трудностями. Сталин смог мобилизовать огромные людские ресурсы, научный и промышленный потенциал на решение государственных задач. Сталин был трудоголик, чего и требовал от подчиненных. Не терпел неисполнительности, безответственности и непрофессионализма. Требовал результат за каждый вложенный народный рубль, за что очень многие пострадали. Нельзя сбрасывать со в то, что во время правления Сталина пострадали и безвинные люди. Но нельзя также забывать о том, что время было непростое, очень много заблуждений его управления исходит из того, что Сталин обладал единоличной, неограниченной властью. Это не соответствует истине. Сталин был главой партии и не обладал формальной властью. Ему прямо не подчинялись ни спецслужбы, ни армия, ни суды. Поэтому его очень долгое время не принимали всерьез. Только к концу 20-х годов он выходит на первый план и начинает строить социализм в отдельно взятой стране. Поэтому после 1929 года Великобритания и США начинают активно вкладываться в Гитлера. И Сталин это прекрасно понимает. В в 1931 году он говорит свою знаменитую фразу, что если мы не пройдем за 10 лет тот путь, который Запад прошел за 100 лет, нас сомнут. Уже в 1937 году Союз обеспечил себе промышленную самодостаточность. За две пятилетки было построено свыше 8 тысяч новых предприятий. К концу 30-х годов из пяти крупных промышленных районов мира два были уже в Советском Союзе. Он оказался мощной промышленной системой, которая была способна сломать хребет Гитлеру и ломала его потом практически в одиночку. Индустриализация далась нам нелегко, но альтернативы не было, либо огромной жертвы на будет страна, либо не будет страны и жертв будет несравненно больше. И люди это понимали и шли на лишения, отказывая себе во многом. Сталин стал расставаться с коммунистическими доктринами в 1934 году, когда страна вступила в Лигу наций и заключила антигерманский договор с Парижем и Прагой. Затем в 1935 году он начал фактическую ликвидацию Коминтерна и замену его народными фронтами, которые вскоре победили во Франции и Испании. Всем компартиям было предложено получать власть нормальным парламентским путем. Сталин в глазах старой гвардии становился могильщиком революции. Партия всем руководила, но ни за что не отвечала. Сталин пытался вместе со своей командой разработать действительно демократическую конституцию в 1936 году. По ней при выборах на различные должности могли выдвигаться даже беспартийные деятели общественных организаций и должно было быть обязательно два или три президента. Это была прямая угроза партийной номенклатуре. Многие партийные деятели прошли от гражданской войны. Представления о правопорядке и гуманизме у них были более чем специфические. И именно первый секретарь республик, краев и областей такие, как Хрущев и Эйхе, а также другие герои Гражданской выступили резко против этого. Они опасались, что народ выберет контру – представителей интеллигенции, священников и бывших белогвардейцев. Столкнувшись с сопротивлением верхушки, которую он не мог преодолеть, Сталин реагировал двояко. Во-первых, там, где мог, уменьшал масштабы репрессий, а во-вторых, развернул репрессии против верхушки, начавшей массовый террор. Таким образом, в так называемых «сталинских репрессиях» 37-38 годов есть не не один сталинский пласт, а несколько. Первый антисталинский массовый, за которым стояла номенклатура она защищала свои позиции. Второй, собственно, сталинский, как реакция на него. Кроме того, значительная часть репрессий связана с выяснением отношения друг с другом различных кланов НКВД. И это еще более сужает размах сталинской части репрессий. Жертвами Сталина стали многие из тех, кто эти репрессии начал. Те, кто насиловал страну в 20-х годах, кто стремился превратить русских в хворост для пожара мировой революции, кто расказачивал казачество и травил русских крестьян газами. Сводить всю сложность Социальная история СССР 30-х годов к так называемым сталинским репрессиям может либо невежно, либо лгу. 30-е годы это продолжение гражданской войны в холодной форме, причем главными организаторами массовых репрессий были региональные бароны. Продавить альтернативные выборы Сталин так и не смог. Пошла подготовка к войне и было не до этого. Во Второй мировой войне СССР под руководством Сталина сражался практически со всей Европой и уничтожил 75% вооруженных сил Германии и ее союзников. Несмотря на потерю почти третьего всего национального богатства страны, СССР отменил карточную систему снабжения товарами в 1947 году, через два года после войны. Франция же сделала это в 1949 году, а Великобритания только в начале 50-х. При Стали не было уравниловки, и каждый получал по заслугам. Система материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, которая была внедрена еще до войны, обеспечивала рост производительности труда и национального дохода существенно выше, чем в других странах, включая США. В Сталинском СССР плановая экономика эффективно сочеталась с рыночной. Предпринимательство в форме производственных и промысловых артелей всячески поддерживалось. Было более 100 тысяч мастерских и предприятий самых разных направлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. На них работало около 2 миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР. Артели могли удовлетворять колебания спроса, не учитываемые госпланов. В послевоенные годы в российской глубинке до 40% всех предметов, находящихся в доме, было сделано артельщиками. Это было предпринимательство настоящее, производительное, а не спекулятивное. Поэтому неудивительно, что уровень жизни населения СССР в послевоенный период ежегодно повышался и достиг максимума в год смерти Сталина в 1953 году. В здравоохранении, образовании, науке и промышленности СССР занимал ведущие позиции в мире. За послевоенный период цены на продовольствие и наиболее ходовые промышленные товары снизились за 8 лет, в среднем более чем в два раза. За всю известную историю человечества ни в одной стране похожих прецедентов не наблюдалось. Сталинский Советский Союз представил человечеству модель общества социальной справедливости на имевшемся экономическом уровне, своеобразную, но вместе с тем очень и очень эффективную. Система организации экономической деятельности при Сталине не имеет ничего общего с экономическим маразмом Хрущевского брежневской эпохи, когда фактически вся экономика представляла собой государственный сектор, управляемый исключительно директивно адресным правительством СССР и подчиненный ему пирамидой бюрократической власти. Все, без исключения негативные черты социалистической системы и СССР, в частности, появились лишь после 1956 года, а СССР после 1960 года был абсолютно не похож на ту страну, которая была ранее.